Пятый фрагмент задачи D3. Мы получили уравнение движения. Вот оно, в общем-то. Но нам нужно определить еще две постоянных интегрирования. C1 и C2. Для этого мы составили вот эту систему из двух уравнений. Xe. Кстати говоря, хорошо, что я вот сейчас заметил. Xe, это я записал здесь модуль. А не забудем, что у нас значит, под действием силы Е э, пружина сжималась, то есть уходила против положительного направления. Значит, сюда мы должны написать вот это значение со знаком минус. Минус ЖЕ на c на синус альфа. Итак, что мы имеем, ну, кроме бледного вида, как любят говорить у нас. Давайте составим значит, вот эти два уравнения для момента t равная 0. Итак, xt в момент 0, я уже говорил, это равняется xe. Но с каким знаком? Со знаком все-таки минус. xe, вот если брать тот модуль, который я наверху написал. Здесь у нас что будет? t равная 0, значит, косинус 0, единицы Здесь у нас будет равняться c1, синус 0, 0, синус это 0, то есть это у нас первое уравнение. Второе уравнение 0 равняется. Скорость у нас в этот момент равно 0. То есть здесь. А здесь у нас что будет? Синус 0. Здесь то есть будет равняться 0. Здесь у нас что будет? С2К косинус равен 1. То есть С2К. И здесь косинус равен 1. Плюс HP делить на k квадрат минус квадрат вот у нас два уравнения отсюда мы определяем c1 равняется минус xе отсюда мы определяем c2 равняется минус hp делить на k на p то есть на k да. делить на К давайте уберем эти потуги делить на k Здесь что у нас? k квадрат минус p квадрат. Итак, все. Определив вот эти два постоянных интегрирования, мы ответили на вопрос, какое же у нас будет уравнение движения. Наше уравнение движения имеет окончательную вот такую форму. x от t, то есть проекция радиус вектора на ось x, движущегося тела, там, конца пружины d будет равняться чему? Минус ХЕ косинус КТ минус что там, HP на К корень из К квадрат минус p квадрат на синус КТ плюс h делить на К квадрат минус П квадрат синус ПТ. То есть я подставил c 1 сюда и С2 сюда. И получил вот это уравнение. Теперь нам достаточно подставить только что, только наши числовые данные. ХЕ, я напоминаю, модуль у нас Дион. Вот он, ЖЕ делить на С на синус альфа. И так далее. Ну, давайте займемся этим чтобы быть уже окончательно, сравнить с решением задачи. x от t равняется минус g -E это что? m, e умножить на ускорение свободного падения, g делить на c, и здесь у нас что будет? Синус альфа, косинус КТ минус h, -P. они у нас были тоже наверху, данные эти, Давайте вернемся к ним. H у нас вот M делить на D. Давайте пока так и оставим. Ладно. Чтобы не, лишнее не заводить. Давайте так и перепишем. А то... Ну да, кстати говоря, я вот смотрю сейчас в решение. Сейчас я вам покажу, чтобы зря не выводить все через данные задачи. Строго говоря, конечно, надо все эти параметры К, H, P и так далее записать через то, что нам дано. Через МД, МЕ, АЛЬФА, С. Ну и вот это значение КСИ. Ну, поскольку это сильно загромозит запись, в принципе, вот уравнение движения. Конкретное значение коэффициента, то есть, можно вычислить отдельно вот этот коэффициент, то есть вместе с синус альфа вот этот коэффициент, k отдельно вычислить вот этот коэффициент. Ну, также здесь и делается: вот если вы посмотрите на решение задачи, вот оно, вот оно, вот оно. Вот, пожалуйста, отдельно находятся числовые значения этих всех величин вот этих коэффициентов, я думаю, что. Уже вот сравним по виду уравнения. Вот это минус XE у нас. Вот это у нас минус э, с, член э, с КТ. И вот плюс член с ПТ. Ну, и вот у нас минус член с КТ, плюс член с ПТ. И те же самые значения коэффициентов. Да, да и здесь косинус КТ стоит. Здесь HP. или лить на ККП квадрат минус П квадрат, и здесь просто H на К квадрат минус П квадрат. Таким образом, решение у нас выглядит вот так. Теперь, повторюсь, в чем нюансы такого решения? В том, что мы используем второй закон Ньютона. Данные, умение наше решить дифференциальное уравнение, но строго говоря, мы еще по ходу дела решали здесь третье, что мы использовали, это умение применить, что закон упругости, то есть сила упругости равняется чему? c умножить на дельта x, если речь идет о модуле этой величины, то есть вот определение этой самой деформации этой пружины, потому что вам часто студенты спотыкаются на этом. Здесь не совсем понятно, где у нас вид. Даже я несколько раз путался в обозначениях. Строго говоря, если проследить за обозначениями, я уверен, еще кое-где то я прозевал, потому что начальное здесь как бы два состояния движения это рассматривается одно, но вот этот груз дополнительный ДЕ, он дает что новое начальное состояние. Поэтому отдельно рассматривается образование вот этой с начала системы координат, то есть точка О, когда просто придавили пружину грузом D. И пружина находится в покое. А отдельно рассматривается еще вот этот дополнительный, вот здесь в самом конце, напомню, вот здесь он рассматривался, вот здесь вот XE. Здесь он понадобился, то есть начальный момент. То есть начальный момент. Система начала движение не из этой точки, ее не толкнули из этой точки, а ее придавили грузом Е и отпустили. То есть, вот этот придавленный участок, да е, отдельно тоже он рассматривается. Ну, вот так решаются и остальные задачи на эту тему. Напоминаю, вот из этого раздела. Дифференциальное уравнение движения материальной точки. Вот Колебательные движения материальной точки под действием различных сил. В некоторых задачах я предполагаю, раз здесь речь идет о сопротивлении движения, вводится, соответственно, еще... Значит, вот в это уравнение вводится какая сила? Вот в это уравнение вводится еще что? Сила сопротивления движению. То есть вы рассматриваете ее, записываете, вводите во второй закон Ньютона, проецируете... И тогда, ну, чаще всего мы рассматриваем силы сопротивления пропорциональной первой степени скорости. Тогда появляется какое? Вот это слагаемое. И опять-таки вы рассматриваете теперь решение линейных дифференциальных уравнений вот в таком виде. Опять вы приводите к чему? К тому, что вы будете решать, что, что x общая. Вы будете решать, что Значит, x однородное, То есть, общее решение однородного уравнения. То есть, когда c равно 0 плюс одно частное решение неоднородного уравнения. А их виды зависят вот, в данном случае от вот, этого свободного члена c, И они тоже, по крайней мере, те, которые встречаются в этой задаче, они все достаточно известны. То есть, вот складывая вот эти два решения, вы Получаете ответ на вопрос поставленной задачи. То есть, находите уравнение движения х. Но ну, это понятно, когда речь идет о движении в одном направлении. Если движение там какое-то в двух или в трех направлениях, соответственно, вы должны найти радиус вектор, то есть, проецировать на две оси, на три оси. Ну и так далее. Ну и при решении, я здесь опять-таки вам сказал, когда вы вот подошли к этому решению, однородное плюс одно Общее решение однородного плюс частное решение неоднородного. Вы можете столкнуться вот с такой дилеммой. У вас получилось два, то и три, и так далее, четыре. Несколько там постоянных интегрирований неизвестных, которые надо определить. И тогда вы должны посмотреть из условий задачи, сколько у вас дано начальных условий. То есть для определения двух, естественно, неизвестных постоянных интегрирований, нужны каких-то два начальных условия. Либо в два момента времени, либо, вот как я сказал, в один момент времени, но для, x, для самого X и для его производной первой VX. Может быть, также, кстати говоря, использовать и данные для ускорения. То есть, для... Э, систему составить не вот из таких двух уравнений, как я здесь составлял. То есть, из x -а и первой производной А из трех... Э, из X, первый производный X и второй производный X да, вот так вот либо повторяю, для четырех моментов то есть сколько неизвестных, столько вы должны будете найти вот этих самых начальных условий чаще всего они скрыты именно в начальных вот эти решения C1 и C2 скрыты в начальных условиях ну что ж на этом решение задачи D3 мы разбор решения задачи D3 мы заканчиваем всего доброго